Сам твой изначальный, первый по факту твоего существования здесь. Этот договор достаточно простой, она тебе предоставляет место и Иисус для проживания, ты обязуешься соблюдать правила правила этой жизни, не убивать ради развлечения, не произвести потомство, не уничтожать то, что сделано она, а если что-то делаешь, делай по образу и подобию того, что есть в природе. Потому что все образцы, все модели чего здесь должно быть, она уже создала. Если ты хочешь сделать что-то новое, что-то, да, смотри на то, что уже создала природа, не сотворяй то, что здесь изначально нет, то, что ей противно. Она тебе даст энергию, она тебе даст возможность брать от этой земли столько, сколько необходимо, энергию, ресурс. Плодородие, сам, сам, сам факт плодородия, само умение плодородить. Это великое искусство. Человек, который с природы на ты, который обладает вот этим алгоритмом плодородия, он воду в вино обращает, пальчик приложил, и все и все готово. То есть он из ничего денег делал, рот открыл, червонец, рот закрыл, обратно червонец. Ну, понятно, вот, да. это вот, вот это вот особенности качества. Да? Да, царь Амидаса такой, да? помните же эту легенду, она же как раз, я напомню, да, был в Греции такой замечательный царь Медас. Вот. И получил он от своего знакомца Сильвана из, свиного, из пановой свиты, да, к чему бы он ни прикасался, все обращается в золото. Но не учен, что это вообще игруны те еще, они его за язык поймали, за неточную формулировку тоже, он прикасается к еде, она прикасается к золоту, он прикасается к воде, она прикасается к золоту, он к женщину трогает, она становится золотой бабой. В общем ужас, через несколько дней такого ада он прискакал обратно к себе снимаясь, к чертовой бабушке, сменяя эту Да, Ну и там все повеселились, конечно же снимали. Mm -hmm. ну, вот, ну вот, Тем не менее, это... а Сревана это дитя природы, е ее произведение. Они могут одарить таким качеством все превращать в золото. То есть все, что ты к чему-то прикасаешься, все, на что падает твой взгляд, все плодоносит, дает тебе доход,